Ребята, всем привет! Продолжаем практиковать зимний спиннинг. Выехали мы сегодня с Андреем на рыбалочку. Не знаю, получится у нас что-нибудь поймать. Пару поклевок только бы. Продолжаю тестировать свой новый спиннинг x Blackstar 83 линия. тем же комплектом катушка Shimano Stradic Si4 плюс 2016 года. Шнур Dive Agibraid 0,6 в размере и груза от 6 до 12 грамм. Ой, блядь, какая тварь. Опа, есть, забрала. Ребята, щука сидит или... Ох, мне кажется, щука, щучка небольшая. Сидит, красавица. Оп, грамм на 300, на 400. Но ну, это, не, да, грамм на 300, наверное. Небольшой шнурочек, но все-таки результат. Да, Андрей Антонович? откусила хвост приманки такую приманку экспериментальную взял вот такой шнурочек попался Оп. вот он. сейчас отпустим тварь ой извиняюсь вот все по-честному ямку и все беги сука откусил Бакси сработал от селектора. Ты такой не балл? Как типа 40-носка такая. О, сидит, Андрюша. Небольшая. Так, ребята, вот еще один шнурочек. Оп. Давай, давай, беги. Оп, сейчас я отпустим. Ой, дура, блядь, беги, давай! Шнурье атаковало. Но тогда был не шнурье, точно. Друзья, все, будем прощаться. По итогу рыбалки опять два шнурка. Рыбачили на одной точке. Сильно далеко не убегали никуда. А как получилось, так получилось. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем не Все, пока, пока.